Всем здорово, чуваки! Как ваше настроение? С вами, естественно, как всегда, Димасик. ребят. Сегодня мы играем на кексе, играем на этой казинохе, поэтому, конечно же, лайкосик под видео, поставьте подписку на канал Форум не будем приступать. У него на балансе было 5000 рублей, уже немножечко меньше поехало, да, то есть, ушли мы не в большой дни нас уже. Ну, в общем, ребят, короче, многие в комментариях пишут, Демасик, подскажи... Какая самая лучшая казино игра В общем, ребят, сегодня мы с вами играем на кипсы покажу, что это реально самая лучшая казино игра Вообще во всем казино, естественно И, короче, попробуем сегодня поднять на этой игрухе 50 тысяч рублей Я надеюсь, что у нас это получится должно И бонусная игра у нас уже прилетает, следовательно Начало положено, ребята Посмотрим, что с этой бонуски выпадет нам Хотелось бы увидеть x 10 какой-нибудь приятненький Но x 2 там выпадает, ребята Выпечка тоже неплохо x 2 приятненько И колобочек, переходим мы сразу же на вторую, ребята Категорию бонусной игры И, к сожалению, волка щипаем за жопу И а, немножечко начинаем мы просирать Ну ладно, крутим, конечно же, автомат дальше Надеемся на все самое лучшее Так, 45 рублей, я понял, так себе так, что у нас тут, 45 опять, ну блин, ну блин, ну что это такое, ну что это такое, ребят Ну по 45 рублей получать, это так, конечно такое, себе тем более на лучшей казино игре Поэтому, вот не знаю, давайте Давайте, 135 рублей ставим дальше Ребят, ну, хотелось бы хотя бы десятку оформить Кстати, вот бонусная игра у нас тоже тут приветствуется Давайте посмотрим, что с нее дропнется Хочется увидеть что-то хорошее, что-то отличненькое, что-то сочненькое Что реально изменит всю нашу э, ситуацию в данный момент Но ну, X1 никак не изменяет наше положение 5000, как и было, так и остается Смотрим только на первое число пока без Потому что все остальные не имеют никакого значения на данном этапе игры, ребят Так, э, реально, депозит большой Я не понимаю, что за трясня выпадает, из. За слово 510 рублей А это вообще не серьезно 220... давай 450, поехали Самая лучшая ставка, по моему мнению На э, лучшее казино Игре, поэтому Давай казино игра, ну не подведи 200. Ну давай, пожалуйста, ты лучшая Ты лучшая казино игра, пожалуйста ляха, ну мы на грани вот этих 5000 крутимся, никуда не уходим, ни плюс, ни минус, блядь, держимся на одной, и то уже... Хорошо, плюс есть, плюс есть, вижу, хорош, хорош, хорош, 5 кусков, 5 кусков. Отличненько, зарабатываем, идем, конечно же, дальше. Еще выигрыш, хороший профит, пошел, наконец, то ребят, пять кусков еще, насыпала. Еще выигрыш, смотрите. 450 рублей, лучшее казино Игра, и все у нас реально будет Прекрасненько, по 450 ставим дальше Не останавливаемся, ни в коем случае Крутим, конечно же, автомат дальше И надеемся на все самое сочное И, конечно же, лучшее Плюс еще 1000, вот даже 2500 там выпало, хорошо, ребят Идем, идем пока, есть просто отлично Крутим, конечно же, автомат дальше И надеемся, что выпадет еще Что-то получше, чем было До этого всего у нас, так, смотрим Давайте бонусная uh, игра, окей, есть у нас бонуска, отличненько, смотрим, что с нее дропнется, хотелось бы увидеть, ну хотя бы x10, ну хотя бы, ребята, бляха, x10, ну well, x3, ну что, это не серьезно, x3 получать бонуски, я не знаю, ну 20 тысяч у нас почти уже есть, в принципе, неплохо, пока мисти идем, но опять же, по-маленьку как-то насыпает, оно нам 2500 сейчас. Ну ладно, более-менее ставочка зашла. Так, ну в плюс главное уходим, в плюс главное уходим, на остальное все посрать. лучшее казино игра. Ну что ты что-то мне не выдаешь реально лучших выигрышей. Ты считаешься лучше, поэтому дай мне реально лучших выигрышей, а не то, что ты сейчас мне даешь. Ну, главное, что будет конечный результат, ребят Главное, конечный результат, неважно, как оно выдает Может не выдавать все его под конец Навалить просто 1050 и все И ты сидишь в шоке, не понимаешь, как это произошло Реально, вот так вот рандомно работает кексик И, не знаю, я думаю, должно еще что-то насыпать По-любому, ну, по-любому 250, я понял, так, подожди Давай, давай, время, время для Культурной ставки, 500 рублей, поехали 900 рублей ставим, надеемся на э, Хорошую бонусную игру Которая, к сожалению, бляха не выпадает Выпадает по 700 рублей, по 800, да Понятно, понятно Казино игра, ну давай, ну давай, ну пожалуйста. 20 кусков есть, давай, кассер 800 -99. Давай, кассерс, косарь... поехали уже, поехали уже постараться все. Давай, ждем бонусную игру. Только бонус нас может выучить. И я надеюсь, что она нам выпадет. Ну, пожалуйста, три печки. Окажитесь у меня на слотах, я вас умоляю. Бля, ну где эти три печечки? Ну, ребят, ну 6 кусков. Ну, бляха-муха. Бонуски нет. Ну что это такое? Но ну, это вообще нахрен не серьезное дело. Все, ну давай, пожалуйста, давай. Ах, кассер 200, понял. Понятненько, интересненько, нифига не вылетает нам. Ну, короче, ясненько, ясненько. Ничего особо такого не выпадает жесткого. Где все бонуски делись? Алё, где все бонуски? Кексик. Казно игра, давай мне бонуски. карный бабай! Насып, насып, но ну, я не знаю, ну что еще говорить нужно, но ну, я тебя умоляю, бляха, ну дай, ну наконец-то. Если сейчас будет x1, то это просто крах всему, я буду в шоке, реально, потому что, ну, бляха, сколько у нас было бонусов, дерьмовых, наконец-то нормально. Наконец-то, походу, нормальная бонуска, господи, пожалуйста, дай x10. Хорош, хорош, я уже чуть не задыхаюсь, ребят, потому что реально хочется увидеть... Ч ⁇ -то хорошее, ну наконец-то, x15, ну хоть что-то... ⁇ Ёпта, хорош, хорош, еще, и еще. И все, ну ладно, ребят, тем не менее, тем не менее, реально вышли из этого дна, в общем, у нас 60 тысяч рублей, ребят, казино игра реально самая лучшая. С вас, конечно же, лайкосик под видосик, подписка на канал, переходите вниз по ссылке в описании, используйте мои тактики, схемы и, конечно же, свою удачу. Всем всего хорошего и самых больших выигрышей на кексе. Пока-пока.